Скоро с России должна прийти камера, на которой я буду делать свои следующие снимки. Подписчики, посоветуйте. Может мне создать новый канал и уже дальше работать, работать на нем? Или все-таки будем продолжать ждать? Ждать того самого чуда, которое должно к нам прийти? Вот писано Произойдет то, чего никто не ожидает. Видимо, произойдет то, чего действительно никто не ожидает. Может произойдет воскресенье не одного только. Серафима Саровского, а всей Руси. Может, стоит записать что-то действительно стоящее? что-то выложить в интернет, действительно имеющее смысл, а не те видео, которые я выкладывал ранее. Допустим, у России есть шанс. Да? У России перед Богом есть шанс. А какие грехи нас заставляют кануть в лето, то есть забыть вообще о любом чуде, которое только может произойти. Какие грехи? Вот одумайтесь, пожалуйста, русские люди, может в тот момент, когда я уже буду известен, данное видео наберет уже много просмотров, сейчас оно не наберет очень много просмотров. Да я особо и не гонюсь уже за просмотрами, раньше гнался, сейчас уже не гонюсь. Мне просто нравится с вами общаться. У меня уже есть э, контингент людей, и даже, не, даже, я полагаю, даже оскорбительно для моих подписчиков называться контингентом. Почему-то люди на меня подписались, да, почему уже? Я, для меня, даже для меня это особо не является известным фактом. Для меня это остается тайной, для меня это остается загадкой. Ну, допустим, ну, блин, ну, похож на какого-то царя, да? Ну, похож на царя, да? Что-то во мне есть такое, что вот привело, привело тебя ко мне, да? Я не знаю, что. Я честно, я просто общаюсь с тобой. Мне нету сейчас возможности сделать эту прямую трансляцию. Хотя я очень хочу. Сейчас тот человек, который может мне помочь в этом, он находится как бы недоступен для меня. Но он скоро объявится. И я смогу сделать прямую трансляцию. Я скоро обновим доступ к аккаунту. И я смогу делать трансляции с других устройств. Не только с моего маленького нетбука. С вот такого вот. Не видно? Не видно. Вот такой вот маленький нетбук. Хоп-хоп-хоп. С заклеенной камерой, Ха -ха -ха. заклеенная камера. Оп. Пускай дальше, пока будет заклеенная. Я просто, можно сказать, можно сказать, валяю дурака, то есть себя самого валяю дурака и честно вот большая загадка для меня вот. что вы во мне что вы во мне такого нашли любите за что-то столь души во мне не чаете некоторые а достоин ли я всего этого? Достоин ли я, вс... достоин ли я всего этого? Ну, я, я очень ценю тех людей, которые говорят, то есть, мне говорят, что я, ну, никто, то есть, ни на что не годный. Очень ценю таких людей. В комментариях, которые пишут, что мне надо лечиться, и все тому подобное. Я ценю таких людей. Потому что благодаря вам, дорогие мои, я не превозношусь. Гордость во мне прям не до небес. Большая, большая, но не до небес. Я верю в то, что ты уже сейчас можешь изменить свою жизнь. Я в это верю. Поверь же и ты. А я лишь раб Христов. Я исполняю его волю как могу. Не всегда получается, но как могу, я стараюсь это делать. Поверь же и ты, что, что все это возможно. Особо в наши времена вы чего-то ждете плохого некоторые, чего-то плохого ждете. Не стоит ждать плохого, ждите только хорошего. И тогда оно неминуемо явится. А я и дальше буду давать надежду. Потому что надежда это единственное то, чего требует наша душа. Особенно в наши дни. В дни, когда... Когда война идет. Она действительно идет. Эта война. Это твое право. Ты можешь считать меня больным, ты можешь считать меня здоровым. Но не суть факт. Роли этого, никак... этого, никак... этого никакой не играет. Просто слушай то, что я говорю, и все будет хорошо. А я говорю не от себя. Я говорю, я. Говорю то, что в мое сердце влагает Бог. Только это я и вещаю. Вам всем мира, любви, терпения и храбрости. Это то, что нам нужно. Всем добра.